друзья всем привет сегодня полезные советы и хитрости поехали если нам нужно просверлить много отверстий с определенной глубиной а стопорной гайки или ограничителя нет то его можно сделать за пару минут замеряем общую длину сверла вычитаем глубину и остаток расстояния переносим на кусок обычного бруска Далее отрезаем эту заготовку и именно такой кубик рубик будет служить как направлением для сверления, так и ограничителем по глубине. Берите на заметку в жизни все пригодится. Если нам необходимо закрепить болты на гайке на разных расстояниях, то по краям это сделать не проблема. Можно наклеить малярный скотч на палец с другой стороной, приложить гайку или вовсе аккуратно подать ее изнутри. Но что если отверстие у нас далеко? Тут есть тоже решение. Возьмем обычный ключ и малярный или строительный скотч. Отрываем небольшой кусочек и наклеиваем на ключ. Хорошо прижав ленту, ставим гаечку и прижимаем к ленте. Таким образом гайка хорошо держится и никуда не выскочит. Теперь просто подводим ключ в необходимое отверстие и закручиваем без всяких проблем болт. Установив бетонный блок на стол, давайте смоделируем ситуацию. Сверлим отверстие перфоратором. Далее нужно сделать закладную шпильку в стену на болтовом соединении. Был бы, конечно, химический анкер, тут проблем не было. Но из подручных средств тоже можно что-нибудь придумать. Зажав шпильку в тиски на пару сантиметров, делаю разрез вдоль шпильки. Также из этой же шпильки делаю подобие клина. Осталось эту конструкцию плотно забить в отверстие. Шпилька расклинит и будет сидеть на своем месте. Но будьте готовы к тому, что потом ее оттуда уже не достать. Придется тупо спиливать. Но для серьезных нагрузок лучше брать химический анкер. А если вы покупаете инструменты, расходники, да абсолютно любые товары в магазинах то смело рекомендую пользоваться дебетовой картой от альфа банка у нее очень сочный кэшбэк 33 процента кэшбэка на покупку у партнеров и 2 процента абсолютно на все она бесплатная всегда и без условий 8 процентов годовых на остаток а самое сочное можно снимать наличку в любых банкоматах и без комиссий и также оформляя эту дебетовую карту по моей ссылке в описании ты получаешь 500 рублей себе на счет. Поэтому успей урвать свой кэшбэк. Делая отверстие в бетоне, если нужно сделать по-быстрому чоп под саморез, то никогда не выбрасывайте остатки электропровода. Пусть пару кусков всегда валяется в ящике. Из таких остатков получается отличный чоп, в который закручиваем саморез, и он держит довольно сильно. Ну и к тому же он многоразовый. Работая с герметиком, после окончания работ всегда заклеивайте носик тюбика правильно, чтобы максимально не дать попаданию воздуха. Отрываем небольшой кусок строительной ленты и склеиваем с двух сторон. Плотно прижимаем друг к другу и таким образом воздух не попадет в носик и не засохнет герметик внутри. Если, работая герметиком, вам надо получить максимально узкий шов, например, склеить маленькую планку или загерметить тонкий шов, да или вообще подлезть в такое место, куда ты не подлезешь с пистолетом, то тут на помощь отлично подойдет обычный шприц и ватная палочка. Палочку отрезаем по краям с двух сторон. Толщина ее 2 миллиметра. Берем сверлышко и увеличиваем носик шприца. Далее вставляем палочку в нос и наполняем герметиком. С помощью такой доработки можно подлезть куда угодно и загерметить швы или получить тонкий шов герметика для наклейки декоративных элементов. Да и вообще просто кинуть себе в ящик для страховки на случай необходимости герметика в работе. У меня в мастерской есть старая свеча зажигания, бракованная, и она также может быть полезна в удивительных работах. Зажимаем свечу в тиски и срезаем верхнее кольцо, чтобы достать свечу полностью. При сверлении профильной трубы обычным сверлом, а потом уже нарезая резьбу, в отверстии мы получаем очень малое нарезание резьбы. Буквально одно кольцо. И чаще всего приходится наваривать гайку. А вот если мы засверлим отверстие с помощью свечи зажигания, то тут металл разогревается и вытягивается. И для редких работ. Такой прием со свечой прокатит отлично. Если вам нужно, конечно, часто делать такие отверстия, то лучше купить специализированное сверло. Ну и нарезав резьбу в этих отверстиях, сразу видна разница по надежности крепления.